Всем привет, с вами канал Мастер ПРО. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать качественный радиатор отопления к себе в квартиру. На примере моего радиатора, который приобретал себе я, это радиатор от компании Ремер. Дело в том, что очень много у нас сейчас на рынке радиаторов именно алюминиевых, это всякие биметаллические, там, не знаю, там, раз, раз, разновидности, даже названий, в принципе, очень э, много, поэтому, как же выбрать, в принципе, какой радиатор, выбираю именно я, а выбираю я, выбрал из множества видов э, радиатор от компании Römer, только по одной простой причине, в принципе, какую я в себе увидел. И в том, что до компании Ремер у нас в городе, именно в Комсомольске-на-Амуре, продавались довольно качественные радиаторы от компании Fratelli. Это были одни из лучших радиаторов, которые я, в принципе, устанавливал. Это были наилучшие радиаторы, которые можно, на которые можно было действительно надеяться, потому что именно... После них я, если честно, не увидел ни в одном радиаторе такого качества. Даже, в принципе, и Ремер, я бы сказал, не особо до него достает, но старается. Дело в том, что Ремер сама по себе это китайская компания, там, как-то... По с российскими буквами, поэтому я сейчас конкретно проведу такой небольшой обзор, в принципе, что на себя представляет данный радиатор. Это уже второй радиатор, который я себе приобрел, так как первый довольно-таки себе хорошо зарекомендовал, не потек, не лопал, ничего не случилось, но это все я, в принципе, покажу, почему он не потек и почему все с ним ну, нормально произошло где-то за последние три года. Погнали! Ну вот такой вот у меня радиатор Вот такая вот коробочка Смотрим для начала на коробку Это радиатор на 12 секций Дело в том, что данный радиатор Я буду устанавливать себе в зал Так как сейчас у меня там стоит всего на 8 секций Маловато, поэтому я решил поставить себе побольше А тот на 8 секций перенести дочки в комнату Ну, коробка в принципе стандартная Написано... А рабочее давление у него на 12 атмосфер. Площадь обогрева 19,5 квадратов. 110 градусов максимальная температура. И стойка двухэтапная покраска. По покраске, конечно, будут большие вопросы. Но сейчас вытащим его из коробочки и посмотрим. А находится он в коробочке, вот в таком пупырчатом пакете. Это сделано как раз для того, чтобы не поцарапать краску там, при транспортировке, при еще чем-то. В принципе, это стандартно нормальное явление. Это все радиаторы так упаковывают, для того, чтобы не повредить ни ребра, ни покраску данного радиатора. Ну, в принципе, вот так вот он выглядит без пленки. Все видим. Все у него уплотнители все стоят на месте. Все хорошо. Это заводское исполнение. Это говорит о том, что, в принципе, по заводской сборке можно, в принципе, надеяться на то, что он выполнил, довольно-таки качественно. Но, есть, конечно, нюансы, так, таких как, ну, если приблизительно посмотреть, все это, конечно, не шибко, прям вот идеально качественно, но это не хуже того, что сейчас у нас предлагают на рынках. Он имеет довольно-таки тонкие ребра. Если посмотрим, вот буквально с другого ракурса. Он имеет очень тонкие ребра. Намного даже тоньше, чем у Фротели. Тут буквально я вот не скажу. но Где-то миллиметр. Чуть больше миллиметра. А может и миллиметр даже. То есть они все вот. Именно вот такие вот. А, ребра. В принципе, качество покраски очень даже неплохое. То есть покрашено все хорошо. На первый взгляд. Но есть, конечно, нюансы. Если мы посмотрим, вот буквально я уже его доставал, обнаружим именно вот в этих вот скрытых полостях. Вот видим, да? Качество покраски, в принципе, не на высоком уровне. Ну, в принципе, как сделали? Так. Что она там шелушится? Нет. Да, шелушится то есть не знаю что там они делали и как это сделали но это в принципе на эксплуатацию не сильно повлияет но самое важное то что это, вот эти, эти места вот смотрим внимательно это вот видим да во всех скрытых полостях то есть вот посмотрим это я кстати тоже только сейчас заметил такие плох, плохой прокрас у него находится под всеми ребрами, под всеми. Давай фокус, ло. Что ты? Во. Везде. Ну не под каждой секцией, но. То есть есть есть косички. То есть я хочу сказать, что в принципе косяки покраски, они имеются блин, у многих, но именно от компании Fratelli, я вам скажу, я никогда не видел таких непрокрасов. Вообще никогда. Но из-за чего же я в принципе выбрал данную, данную компанию, это только по основному параметру. Это в принципе за его изготовление. Показываю. А именно, если посмотрим внимательно на качество сборки, да, на саму, на саму резьбу. А это первое, в принципе, что должно быть здесь прямо гладко. Резьба должна быть нарезана или прокатана очень даже хорошо. Я думаю, для не для многих Америку открою, что на алюминии на самом, если мы увидим где-то что-то там надорванное или рваное, или еще что-то, это будет вести при избыточном давлении, при высоком давлении, при большой температуре, просто-напросто к разрыву в этом месте. Поэтому внимательно всегда осматривайте эти места. То есть, вот смотрим, да? Тут маленькая загрязнилась, но это мелочи. Даже не сдувается. То есть, смотрим внимательно, резьба внутри прокатана очень даже хорошо то есть она довольно таки аккуратная по сравнению с теми что я наблюдал на других радиаторах посмотрим с другой стороны с другой стороны конечно не все так удачно как я в принципе надеялся но вот смотрим сама резьба прокатана очень даже хорошо но единственный нюанс тут имеются вот такие шкварки шкварки это короче покраска это краска видать ошметками вылетала и получается так что она я вот пытался тут уже зачистить она чистится как бы эти ошметки все зачищаются то есть нету никаких проблем в этом плане их почистить но это конечно можно предъявить потому что здесь покраска должна быть просто грубо говоря ошметками за засрали здесь все это тоже ничего ничего хорошего а вот нижняя часть вот она нормальная прям видим да Качество самой прокатки резьбы, нарезки, я не знаю, как они там делали. То есть, очень даже хорошего качества. Я думаю, очень многим людей да, интересует, блин, чем отличаются биметаллические радиаторы от алюминиевых радиаторов. Дело в том, что у биметаллических радиаторов Установлены все такие стальные трубки, то есть они запаяны сами сердце... сам Сейчас покажу. Смотрим внимательно. Дело в том, что у биметаллических радиа... у радиаторов, вот эти вот полости, вот которые здесь вот находятся в радиаторах, они, это металлическая трубка запаяна, залитая, грубо говоря, алюминием. То есть, грубо говоря, она облитая алюминием и получается так, что внутри сердцевина она не, как люди думают, целиком из металла внутри, сверху алюминий. Нет нифига подобного. Там просто запаяны трубки, которые вставлены, грубо говоря, и залито все, облито алюминием. И вся вот эта сборка, которая идет вот, этих, вот в этих местах, оно все идет на алюминиевом корпусе. То есть, грубо говоря, только из-за одних вот этих стальных трубок его и назвали биметаллическим. Кто-то скажет, о, хорошо, качественно, но не все так, блин, яв, явно. Если вы не знаете, в принципе, чем он лучше, чем он хуже, да не чем он, бляха, не лучше. Дело в том, что у металла есть очень большое свойство коррозировать. Оно очень быстро ржавеет, и поэтому смысла от этого никакого нету. Мощности это не придаст. Если вы надеетесь на то, что Ой, хотите... Железную чугунную хорошую батарею, пожалуйста, приобретайте обычную чугунную батарею. Вот стандартная чугунная батарея. Ни хрена с ней не случится. Она полностью из металла с низким содержанием, ой, с высоким содержанием углерода. Все отлично. Радиаторы мощные, тяжелые. Данный радиатор приблизительно весит, ну не соврать, ну, килограмм, на 81 Поэтому, если вы хотите надежный, тяжелый радиатор, вот он. Не знаю, ну, для чего, непонятно. Промывать этот радиатор неудобно, засирается он очень, блин, хорошо. Поэтому тут уже двоякое ощущение, не знаю, кто как выбирает, я лучше выберу. Полегче, алюминиевый, без всяких наворотов. Кто не понимает еще, сам алюминиевый радиатор, вот в этих местах, он весь идет сборный. Здесь идут э, паранитовые прокладки. Вот везде на э, перемычках, везде секции. Это все собирается на паранитовых прокладках и на э, металлических бачатах. Если мы внимательно посмотрим, вот туда внутрь, да? Фокус! Фокус! Он Блестит! Ну, плохо видно, конечно, но... Но вот то, что, короче, внутри блестит, это все металлические бачата. Не получится хорошо снять. Фокус не берет. Короче, вот это все блестит, это на металлических бачатах. Он весь собирается на металлических бачатах. То есть, можно сказать, что он отдаленно, частично биметаллический. Дело в том, что все алюминиевые радиаторы собираются на металлических бачатах это единственная блин, металлическая часть которая вообще в них блин, существует и если вы э, думаете что биметалл это лучше, нет нифига вы только переплачиваете деньги за просто за остальную залитую трубку внутри установленную толку от нее мало, эффект от нее мало, если вы думаете что она лучше будет обогревать, нет не лучше а, у алюминия теплопроводность гораздо выше чем у металла, поэтому это грубо говоря только тормозит его теплоотдачу, поэтому ни в коем случае не переплачивайте деньги за би металл. Это просто маркетинговый ход. И если вы надеетесь, что это вам, блин, он дольше будет служить, да нифига подобного. Чтобы вы могли понимать. Радиаторы рвутся или лопаются, взрываются только в местах соединения. Это говорит о том, что если вот в этих местах, вот как я показывал, вот в этих местах, Плохо нарезана резьба С рваными краями или еще что-то Где-то там что-то запорол Какой-то мудозвон, который просто не умеет Грамотно, аккуратно нарезать резьбу Вот в этих местах Будет порыв, будет потеки Только по одной простой причине Это некачественная прокатка самой резьбы Так как по-хорошему на радиаторах Резьба должна быть катанная По-нормальному Здесь у нас в основном они, Скорее всего более дешевое производство Это нарезать резьбу уже на готовых секциях и вот такая ситуация происходит, что рвутся радиаторы именно вот в этих местах. Именно в местах соединения. Поэтому не переплачивайте, не лопаются они в этих местах, только, конечно, если вы по ним не пинаете. Может, вот так? Держит они нормальную температуру, давление все держит и вот эти металлические сердцевины э, в середине, они только коррозируют и засираются, потом с годами там вообще с мышиных глаз, грубо говоря, протока будет. Ни в чем вы не сэкономите, не покупаете вы, не переплачиваете вы за биметалл. Все радиаторы, которые продаются 6 секций, семь секций, 8 секций, которые продаются в магазине, в данном вот готовом исполнении, в коробке, они прошли опрессовку на заводе. Их подключали, давали им давление испытательное с водой, проверяли их на нагрузку, давали им, конечно, давление было не 12 атмосфер, а давление дают в 20 атмосфер увеличенная по температуре, для того чтобы проверить их на прочность. Если вам в магазине предлагают, мы вам сейчас там соберем, и у нас есть там на 4 секции, сейчас есть на 5 секций, мы сейчас вам соберем, сделаем 9 секций, отказываемся от этого, потому что после того, как какой-то умный Вася, Решил сэкономить вам деньги Говорит, да я вам сейчас ее скручу Соберу батарею и поставлю Ни в коем случае не соглашайтесь Потому что После того, как он вам где-то там в гараже Соберет, я не знаю, состыкует эти батареи Нет гарантии, что он качественно Ее соберет, состыкует А тем более он ее не будет Ни опрессовывать, ни проверять Поэтому ни в коем случае не покупайте такие батареи Если вам говорят, что он вот у нас есть две по 10, сейчас вам 20 секций соберем Прямо на месте Поэтому не, не занимайтесь ерундой Покупайте именно готовые в коробке Есть максимально 12 секций, покупайте 12 секций И нужно вам на 6 секций, ищите на 6 секций Потому что на заводе их проверяют, их опрессовывают Поэтому всегда покупайте готовый радиатор В данном случае как мы видим, да, радиатор был готовый на 12 секций. В принципе, нюансы, конечно, по покраске имеются, но это не беда. Подобный радиатор, еще раз повторюсь, я устанавливал себе, мне зашел хорошо, греет, блин, отлично. И для тех, кто не понимает, тонкие вот эти ребра, они тоненькие, за счет этого у него теплоотдача еще выше, чем у тех, которых они потолще. Да, они, грубо говоря, хлипкие, да, если там вот понять можно, но единственное, чтобы, чтобы понимали, чем больше э, тонких ребер, тем, вышло, тем выше будет теплоотдача. Ну, на этом я обзор данного радиатора, в принципе, закончу. Для тех людей, кто на меня подписан, отдельный привет всем отдельное спасибо за просмотр для тех кто идеально подписался те кто смотрит мои видео без подписки пожалуйста нажимайте на колокольчик чтобы он был не красным а серым также включите все уведомления поставьте класс И также поделитесь этим видео с друзьями. Очень многие люди, которые собираются покупать себе радиатор, не понимают, какой себе радиатор купить. Сейчас, потому что начали производить, вот в Самареме я начал увидеть, что начали продавать под тип евро вот таких вот радиаторов чугунные батареи. Чтобы вы понимали, у чугуна теплоотдача ниже, ниже у чугуна, чем у алюминия. Чтобы вы знали, она ниже, то есть теплодача у них ниже, да, они надежнее, они жестче, они прочнее, они антиударные, но теплодача у них ниже, и поэтому их нужно больше. Поэтому в старых радиаторах, как мы видим, секции здоровые, размер у них большой, расстояние у них большое, чтобы тепло больше циркулировало. Ребер у них нет, поэтому теплодача у них будет ниже. Также... Не забываем подписываться на мои соцсети. Все ссылки будут в описании. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Удачи вам в период отопления. Всем пока.